Одноклубники, всех приветствуем. На отправке у нас очередная железная собака с мощностью мотора 20 лошадиных сил. А марка двигателя Зонгшен. Букс представлен здесь без электрозапуска. А модель буксировщика на 600 гусенице. Подвеска установлена катковая, мягкая, независимая. По желанию клиента была установлена тяговая звезда на 32 зуба. Фара в базе на 36 ватт. Дополнительно на буксировщик были установлены ручки с подогревом и чека аварийной остановки. Дистанционный переключатель скоростей выведен на руль для удобства. Меньше будете бегать по сугробам и очень удобно разворачиваться на случай чего. А данный буксировщик отправляется к нашему одноклубнику, будет ездить по водоемам Архангельской области. А вам всем спасибо за просмотр. Пока!